Друзья, я вам благодарна за то, что вы пишете мне вопросы в личку. И сейчас отвечу, я думаю, нам многим, многим моим коллегам, психологам, коучам, астрологам, нумерологам, регрессологам, психосоматикам и другим специалистам, которые помогают другим людям. Многие из вас на тех примерах, которые я вижу, боятся поднимать большие цены я вам расскажу, что для этого нужно сделать. Смотрите, ваша задача первая – осознать, что люди не ценят дешево. Первое. Второе. Ваша задача – осознать, что люди, которые видят, толковые люди, которые готовы покупать у вас, они уже знают, что дешево не ценится, и они не будут покупать. Третье. Конкуренция на рынке дешевых услуг очень высокая. Конкуренция на рынке высоких, высоких цен – маленькая. Что это значит? Это не значит, что мы должны впаривать, дорого продавать. Нет. Это надо, надо просто пересмотреть ценность своего продукта. Например, если вы даете ребенка, готовите к школу. Вот вы, допустим, специалист по подготовке ребенка к школе. К, школе. к примеру. Подготовив ребенка к, школу, ребенка к школу, ребенок становится более адаптивным более спокойным, родители уверены и чувствуют себя намного комфортнее, и их моральное состояние намного выше, правда? А теперь давайте подумаем, сколько стоит такое моральное такое состояние, сколько стоит здоровье ребенка, сколько стоит… Понимаете, к чему я? И если вы начинаете задумываться об этом, вы пересмотрите свои программы, вы пересмотрите ценность своих продуктов. Дальше. Многие из вас пишут, некоторые не пишут, а только слушают и лайкают. Я вам за это очень-очень благодарна. Я вижу, как оформлены ваши страницы. Там нет четкости фотографии, которую нужно пойти, не полениться, и сделать ее в мастерской, фотоателье. Дальше. Если нет хороших, четких фотографий, это говорит о том, что человек не уважает себя, и вы посылаете мета-сообщение, что ну вы такой себе, разглядяйчик простенький, понимаете? Хотим или нет, но нас встречают по одежке. Да, вы дальше будете разный и в бегудях выходить, да, там и в семейных трусах. Но ну, я утрирую, но тем не менее мы разные по жизни. Но встречают-то по одежке, понимаете? Провожают по уму, как говорят, да? Но все равно встречают по одежке. Поэтому мета-сообщение человека, эксперта, должно соответствовать. Четвертое. Если вы боитесь поднимать цены, значит что-то у вас есть такое, что у вас внутри не пускает. Это, как правило, внутренние комплексы неполноценности. Все мы одинаковые, все мы родом из детства. Психологи, врачи, астрологи одинаковые. Боли, обиды, унижения забыто, проработано, да нифига не проработано, если вы до сих пор продолжаете продавать дешево свои продукты. Я по себе это знаю. Поэтому, пятое, создать свою программу, четкую, пошаговую, не просто набор техник, не просто набор какой-то, ну, астрологи. Вот мне часто говорят, а что астрологу можно, типа, там, какую программу можно придумать? Да вы представляете себе, астролог прочитал, что там, диагностику сделал, расклад сделал и потом показала, как ты можешь помимо того, что я тебе тут все расскажу как ты можешь дойти до результата а там уже другие убеждения в домашних заданиях вы простраиваете а там у вас уже в программе какие-то другие упражнения, которые приведут человека к его ценности его я, уверенности потому что он на планеты а сам делает, понимаете вот. и я этому помогаю это сделать мой опыт у меня больше чем достаточно на 100 человек хватит так вот, шестое, программа уже есть, шестое, научитесь продавать. А продавать это приглашаете на бесплатную продающую диагностическую консультацию. И не бойтесь, что люди не придут. Не придут трусливые козы и бараны, пусть сидят. Придут те, которые придут. И ваша задача не продать и впарить, ваша задача дать пользу. У меня есть такие. Сама раньше была такой козой и бараном, которая ходила, боялась, Думаю, вот, мне продадут, мне тут впарят. Никто ничего не будет впаривать. И ваша задача – научиться продавать так, чтобы вы давали пользу. А пойдет человек или не пойдет, не ваше дело. Он еще не созрел, он еще не готов. Да и не нужны вам те, которых, за, которых вы будете, за которыми будете бегать, дожимать, как вот в сетевой компаниях, в сетевых компаниях дожимают карася. Также продают, перезванивают, придавливают, чтобы люди там покупали. Я никогда никого не, не дожимаю, потому что это моя ошибка, я не знаю. Но ко мне люди приходят осознанно. За 10 лет работы, в лучшем случае я перезвоню или помощница перезвонит и спросит, а вам нужна помощь, вы оставили заявку. Если человек не ответил, ну и пусть морозится себе дальше. Вы идете дальше ищите твоего своего клиента, своего человека. Своего идеального клиента, понимаете? Поэтому все на самом деле намного проще. Не надо делать большие охваты, не надо делать там гнаться за этими подписчиками. Нет. Вам достаточно найти своих 5-10 человек, адекватных людей, которые захотят стать красивее, стать стройнее, наладить отношения с ребенком, построить отношения в семье. Ведь у каждого из вас разная тема. Поэтому если вы психотерапевт или регрессолог, то опять же вопрос позиционирования. Поэтому э, прямо сейчас переходите в Теплинк, э, ищите, как вы можете срочно попасть на консультацию и попадайте на этой неделе. Потому что моя программа не резиновая, я туда много не беру. Потому что я вкладываюсь в людей очень сильно, очень много. И люди за месяц, за два растут как за 10 лет. Понимаете? Потому что знаю, как, как цена эта жизнь. И как я вкладываюсь, и вы также будете вкладываться в людей. Поэтому пишите в директ и пишите, я хочу личный разбор, личную консультацию. И я проведу с вами 30-минутную консультацию, покажу ваши сильные стороны, покажу, какой вы на самом деле классный или где у вас есть ошибки, подсвечу вам как, как лампочкой да, ваши слепые пятна, и идете вы себе с Богом со своей программой дальше. Захотите, пойдете дальше. Не захотите, пойдете самостоятельно дальше ковыряться и что-то делать. В любом случае, запомните, психологи, коучи, астрологи и другие врачи, там гипнотерапевты. Мы все люди. У нас у каждого свои скелеты в шкафу. Изнутри мы себя не видим. Понимаете? Мы можем себя увидеть только, когда нас увидят со стороны. Вот и все. Поэтому вам зададут вопрос, вы послушаете очередной вопрос, который, на котором вы сами себе решите. С помощью э, продвигающих вопросов, чему я тоже обучаю в программе своей, даю как, вас, как человеку помогать не лечить его, не впаривать, а просто человек сам открывается. Наша ли задача чего? Какая? В чем? Научить человека быть взрослым и осознанным, отвечать за свои поступки. Правильно? И поэтому э, эти вопросы коучинговые, правильные, грамотные, отработанные уже жизнью и опытом. Помогут и вам. Поэтому жду вас на разборе. Не стесняйтесь. Время жизни не настолько длинное, как вы думаете. Не настолько длинное. Очень короткое время жизни у нас с вами. А какие-то клиенты уже очень ждут. Заплатить вам хотят. Потому что наверняка ваш опыт, ваши компетенции готовы кому-то спасти жизнь, судьбу. Повернуть вообще все по-другому. Так что милости прошу. В шапке профиля пишите «Хочу личный разбор». Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник. Была с вами на связи. Пока еду, еще провела эфир. Спасибо.